Добрый день дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита и мы продолжаем играть в Elden Ring, ну а перед началом следующей серии я пойду и попробую завалить эту собаку эту сволоту, погнали! уничтожил а, <смех> а, да! Ну, давай заберем наших нолерун За него всего 3 800 дают это просто очень мало Наконец-то наконец, -то, наконец -то. Ну, Ты видел вот в последней попытке я его просто уничтожил Раскатал Порвал на тряпки Лошара <смех> И, короче, суть этого босса Ему нельзя давать атаковать Нельзя давать атаковать Прям вообще нельзя Атаки сильные, атаки быстрые а, В принципе, к ним постепенно привыкаешь Здесь ничего нет? Ну, вроде ничего нет Так, сейчас пробежимся тут вокруг островка, островка. А, Так, узри, красиво Где красиво? А, ну это мы видели Ну да, прикольно, прикольно Короче, короче, короче Один босс, один босс Я сажусь, это просто вечерком сел, попробовать задолбить босса Вот, потратил, ну, меньше Меньше получаса, прикинь Я думал, дольше просижу Но потратил меньше получаса, это прекрасно а, Дохнуть вместе благодать Ну давай, отдохнем, ладно Отлично, прекрасно, я доволен Я просто сел, думаю, серию буду записывать завтра Он сел сегодня вечерком, перед, пока есть чуть-чуть времени Попробовать одного хотя бы босса ушатать И получилось, получилось же Получилось. Остался один только вот этот сервер, который у нас э, находится в подземелье. Ну, не знаю, завтра, может быть, попробую перед записью серии э, посидеть, но вряд ли будет время. Так что пойдем изучать мир дальше. Я вернулся, я вернулся. Вернулся я. Я вернулся. А, как бы для тебя это как бы продолжение видео, а для меня это другой день. Представляешь, как бывает. Да? Как оно бывает, так, давай вспоминать, где мы были, где мы были. Здесь мы все посмотрели. Здесь мы все обижали. Да. То есть нам чисто теоретически вот этот болото надо рассмотреть. Там какое-то было. И вот этот кусок огромный. Мы были только в этой башне. Тогда я предлагаю а, возле болота вот как раз здесь не в окраины, а деревня, а вот этот. Да. Перемещаемся сюда, спустимся на болото. А, как я обещал, посмотрим, что здесь кого. А, Цербера я пока не убил, который там внизу. Попозже, попозже прокачаемся. Прокачаемся, сходим, попозже, чуть-чуть. Я про него не забыл. А, я не забыл про него, я не забыл про того медного рыцаря. Это, господи, как он, блин. Золотой этот рыцарь древо Р там. Страж конь, блин. Кто он там? Козел. Вообще больше похож на козла. Так. Башня там, идем сюда. Идем сюда, идем сюда Я чуть-чуть прокачал палаш Наш, ой, палаш, как он называется Не так, кнопка называется, я понял э -э Клеймор, да, палаш это другой немножко меч Палаш это, по-моему, маленький меч, да? Вот, клеймор прокачал чуть-чуть э -э Кузнечный камень закончился И надел немножко вот эту броню на битву с боссом Потому что она защищает от... Э от какого урона, скажи, я скажу Вы, Откуда здесь, пацаны, взялись? Вас же здесь не было ну заткнитесь нафиг. А, ты что не помер-то? А, я понял тебя. А, блин, ну да. Да, короче. Ну, их разносим вообще просто на раз. Четыре у нас. На раз четыре у нас. Оп, стихами заговорили. Давай, откуда сыпется-то душ, ё -моё? С кого? Кого я так мимоходом-то подстрелил? Так, спустились. Тут что то да хватит орать на меня Сейчас как дам в бубен Ой, а ты что так резко-то подскочил? Ну-ка Ну-ка, опа Опа, опа, отскочил, да? На, давай Опа, отскочил, ну ладно Вот так не отскочил Короче, прошлого босса прям задолбить получилось Как-то прям прекрасно, замечательно Великолепно И Прям изично просто уничтожили его что как-то Какой-то большой лес мне сейчас надо вот так вот пройтись вдоль этого Потом телепортемся сюда и пойдем сюда И по сути с этой частью карты это все. Ой, блин, ну тут, конечно а -а -а -а, Тут, конечно, вот эти вот цветы Три штуки, охереть Три штуки, четыре штуки Блин, и маленькие, ё-моё, это много У меня столько стрел не хватит Ну-ка, давай проверим Может, хватит Ой, не, не хватит, вообще не хватит я забыл! Беги быстрее! Да, там, блин, божественная кара сразу прилетает. Я предлагаю, может, на кони их выхлестнуть. А они там вонять будут, -мо. ладно, попозже, -по -по попозже. Я понял. Пока не время. Ой, мужик. Что делаешь А, ну да, я так и знал. Я когда увидел, что здесь какая-то финтиплюшка валяется, я так и понял, что засада! Засада. Идите сюда, черти, блядь. А чё ты заходишь со спины-то охренел, что ли? Иди сюда. Да ну, нет, толпой нечестно гасить, пацаны, я засал, все. Я не вижу, они меня дрюкают там. Вы что делаете, черти? Я сейчас волков позову. А, нет, не позов. А у меня есть суперприем сейчас я супер приемом жахну. Сейчас я вам суперприёмом жахну, идите сюда. Он попал даже, нихрена себе. Да иди всадницу нахрен! Блин, короче, перекаты надо, сказали, броню брать легкую. Щитом жахнуть, Но они слабенькие. Откуда этот-то взялся? Не, ну меня сейчас так раскидают-то вообще-то. что то меня как-то это... что то я как-то беспечно, как обычно, берусь по началу. Отвык чуть-чуть от игры. Ой, мне фляжки установили. Ветхий щит. Ну и нахрена у меня. Я вообще дрался ради чего здесь? Ради вот этого, да? И чё, чё, чё дают? Бичевка, да, классная вещь. Обмотаемся. А, золотистые экскременты. Тоже неплохо, неплохо. Будем, я не знаю, что с ними будем делать. Может, переплавим. Чего, нет? А, вот, кстати, проверим. Мне сказали, вот эти черепки можно разбивать перекатом. Бляха, точно. Блин, в натуре это руны. Классно. А что же раньше, молчали? Нашелся человек, который решил два. Не постеснялся, сказал, подсказал Молодец какой, представляешь Спасибо, спасибо Я бы сам никогда в жизни не догадался Это что такое? А впереди сундуксы Что такое, что за звуки? Тут я всех звуков теперь обоса... опасаюсь А как? Чего это? Не понял Ты куда пошел? А куда идешь-то? Да блин, глаза чешутся Куда идешь-то? Долго идешь? Давай скорее. Со скалы идешь? Ага. Ясно. Ну, пойдем. Может, тебе подскажет. А, ну, давай, оп. Вот а дальше. Как катапультировался? А как катапультировался? Вниз, что ли? Ну да, вон вниз. Ладно, Оп, очки. А что по хпшкам-то так все плохо? Тут сейчас какая-нибудь пещера, да, будет? Ну да, да, да, я так и понял. Ну, и, в принципе, самому, наверное, можно было найти, да? А что так темнота? Есть факел? А, не, я его убрал. А, там, там благодать светится. Это опять пещера какая-то. А, ах, непунктуальный человек. А, -а, -а смешно, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Типа мужик опаздывай, типа пришел раньше, да. молочек молочек Мне понравилось. Хороший, хороший. Так, их потроллил А тут один сундук. Бляха. Если честно, я как-то опасаюсь. В принципе, у нас сколько? Четыре это не так много. Впереди дыра. Чего? А, правда дыра. А! Яхомуха! Я ж не думал, что такая дыра! Охренеть, а их много-то. Долби ее пока она спит. Бляха, я даже факел не взял. Ааа, -а -а, собака! Да не меня задолбят, эти крысы. Ай, блин, отключи, короче. Да отключи, блин, этот какого. Аааа! -а -а -а. Бляха, муха. Аха, сейчас. Ё-моё, ч ж вас так много-то? Я же думал, дыра да мысы в стене, а не в полу. <laughs> Че, охереды что ли? <звы> Ладно, нормально. Я могу факел взять спокойно? Ну вроде не отмечается. Да? Да, давай побырику. Давай побырику сюда факел воткну. Где он? Где он? Оп. Так, оп, оп. Ладно. Ну так получше, Да. Так, давай подлечусь я на всякий случай. Мало ли какая собака нападет. Впереди тайная тропа отсутствует. А, плохо. Плохо. Я проверил, вдруг он меня обманул. А, сперва спокойно. Чего? Так вот это мох, да? Ничего, куда идти? Я вижу, что можно сюда, сюда пойти, а можно туда было сходить. Будь у меня свет. У меня есть. Ха, не подготовился, да? Не подготовились. Так, оп. Вот так за угол посмотрели. Вроде чисто, вроде чисто. Но это, по-моему, дорога обратно наверх. Ну ладно, мы сходим, мы не гордые. Это, по-моему, просто по а подъем наверх. Ну ладно, ладно. Ну упали, ну упали. и ну, ну бывает. С кем не бывает, да? Ну, не поднимался только тот, кто не падал. Так, мне интересно, что в сундуке есть. У меня еще и сундук телепортирует. Просто пошел в задницу. Нормально. А, маринованная шея черепахи. Будем жрать. Там, по-моему... Нет, это не здесь повар. А где повар? Повар в Хорайзене. Блин, видишь, я уже все путаю. Я думал, там приготовить что-то можно было классное. Так, ладно, ладно, идем обратно. Идем обратно здесь. Вот вот эти штуки, они для чего? А, и чего? И можно кого-то позвать? Я знаю, что в таких играх, потому что в Бладборне я так чуть-чуть поигрываю очень редко. Очень редко там на выходных буквально пару часов по поигрываю чуть-чуть. Там можно звать на помощь, но я не звал еще. Я не знаю как. Ну, не разбирался. Не озадачился. Я, в принципе, пока сам справляюсь. И никто мне там не нужен особо. Помог Помогаторов пока не нужно. Пока не требуется. А вот в Ринг не знаю как пойдет. В Элден Ринг я вообще не знаю как пойдет. Не в того же. Но молодец. Оп! Оп. А, с тем боссом, который в прошлом у нас с тобой был, этот э, Леонид, или как его, Леонин, Кукри, кукри это ножечки. будем кидаться ножичками. Ага, -а -а вниз. Ага, -а вижу. А как подняться потом наверх? Никак? Это будет очень грустно. <сих> тихо, тихо, тихо, тихо. Давай вот тут вот подсказку, чувак, оставил. Ладно, это было не больно. Это что? О, светлячки. Неплохо. Паучки. Светлячки-паучки. Ладно. А, главное, чтобы никакая здоровая хреновина нас в таких туннелях не поймала. А так, а так, если нас за жопу схватят, это будет очень больно. Зверь? Бляха. А какой зверь? Мне не нравятся шутки про зверей. Я не хочу вторую часть зверя. Нееет, это он! Давай будем как мышка. Просто как мышка. Он же не пролезет такой такую здоровую, этот. Он же здоровый, он не пролезет. Тихо не бегай. Надо очень тихо. Я отвечаю, если он проснется, я не буду... А он тут один, что ли? Это босс? Он тут один. Бляха, он проснулся! Охеренно. Пошел в жопу. А, да он лох. Рух. А! Беги, бляха! Стань, Встань и беги, да поднимись ты! Ах, хереть! Он меня убить пытается! Я не согласен. Ай, бляха, ай, бляха! а а а бляха, возьми, палаш в руки-то и лещет! Что-нибудь! Помогите! а, а, -а, -а, -а, -а Убиваю Пей водичку. Пей. Пеги. Да тихо. Да он же не сложный по-любому, блядь. Так, сейчас, сейчас. Да он же даже не так много отнимает. Он не попал, да? Ага, ага. Ага. Ага. Не попадет, не попал чуть, -чуть. Ладно. Ой, как я это сделал. Да ну давай. Кокушки, Так, так, так, надо лечиться. А, хилок-то нету, вот твою за ногу. Отсюда можно еще волков призвать было. Ну это нечестно. Бляха. Бляха. Ну, блин, я натупил вообще прям жестко в самом начале. Что-то паниковать начал. Я очень много на потратил, потому что начал там бегать, что-то паниковать, суетиться. Так-то это видел, он под пузо запрыгнул, и бьешь его, блин, и все, что проблем-то? не так страшен зверь, как его малюют. Так, ладно. Ну, ладно, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы вот с этим боссом мы разберемся. Так что у нас, в принципе, босс в этой серии будет побежден в любом случае. В самом начале, вот, внезапно. Так. Он так-то не сильно сложненький. Так, возьму-ка я факел. А в принципе можно и волков позвать, почему нет, да? В принципе как бы не зазорно будет, я так думаю. Здрасте. Ну, попади-то, по мне. Ну убей ее хотя бы. Ай, она меня куснула? Больно было? А что делаю факел? А я по-моему огонь разжигаю, да? Еще как разожгу огонь. Я дракон, бля, хамуха! А я волков смогу призвать теперь? Да, наверное. Ну, блин, давай как-нибудь их э, выманим, что ли. Не, подожди, надо обычной стрелой. А что у меня там вот, за, -за это? Иди сюда. Бери щит. Да нет, щит же. Да щит же возьми ты, ё-моё. В принципе, они вот это. А, я пробовал, про, опять же, вернемся к прошлому боссу, потому что я его как бы прошел и все. Хер бы с ним. А Если вернуться к этой теме, то. Я нихрена не вижу. поп -оп, оп оп Есть кто? Побежал за мной. Я вообще ничего не вижу. Где-то еще одна здоровая должна быть. А, бляха! Да иди ты в баню! Я испугался. Да где ты. А, попал. Видишь, у этого меча очень размашистая атака. Ты что делаешь, ты дурак, что ли? Болков чуть не позвал, ты прикинь. Ади, а Тут же две здоровых должно быть. Все что ли? Странно. По-моему, должно быть больше. А! А, они из соседней локации, что ли, ко мне прибежали? Или я что-то гоню? Не-не-не, эти были точно, были, но они были... Нет, все, хорошо. Было же две больших крысы, почему одна осталась? Странные, странные такие. Так, ладно, Мишку мы сейчас победим. Я так думаю... Я, я считаю, что волков не зазорно будет позвать. Я хотел прочитать, что там написано. Ладно, светлячков, всех светлячков к себе в кармашек. Так... Так, так, давай волков. Волки вообще просто помогают в путь. Я про прошлого босса не рассказал, да? Так, фляги. Так и пока он там с этими. Оп. Да как же ты задел меня? Да ты прикололся что ли? Мишка, мой плюшевый Мишка. Короче, пошел, баню. Я думал, мы с тобой подружимся, но походу нет. Да ты хорош! Да то попади в него! Как в такую здоровую хрень попасть? Я он прям в поднуху там куда-то залетел. Ой, очень слабо. Оп. Ты дурак, что ли? Мишка-то... Мишка-то не промах! Ладно, что по лакам? Один волок остался. Блин, надо было, надо было, знаешь, что сделать? Где я? Тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Э -э оп! Да, хорош, что за, что за паре было? Ага, понял, один волк остался. Ага. Да. Да, что -то он в прошлый раз меня не так сильно бил. Да, перестань-то. А, вкус, а? Ага. Ага. А -а -а. Бляха, смотри какой, а? Что? Нет! Пусти! <решил> Ты читака! Какие фляги. А у меня что кончились? Давай ему пиздюлину. ё моё <решил> Я чуть не помер! Талисман волшебного дракона! А я чуть не помер! алё у меня когда фляжки закончились? Или вот они? Это ж хилки? Да, ну да, что-то я затупил. Я думал, это вот что-то из разряда багровых лазур. А, -а, -а я что-то перепутал. Перепутал, что-то очканул немножечко. Ну, видишь, он не такой сложный, даже без волков, в принципе, могли бы вернуться к выходу. Сейчас вернемся. Сейчас вернемся. Завалили мишку, завалили. Отомстили месть. Просто отомстители. Так, и что здесь? Молодец. Спасибо, спасибо. Но это было не так сложно самом деле я почти не напрягался если босс проходит со второй попытки как бы чё проблема я не знаю наверное найдутся люди которые скажут типа вот использовал волков там лук хую блин ну, как бы ну и что И что блин ну если игра дает мне ими пользоваться чё я как бы чё, я пользуюсь чё мне страдать что ли ну зачем как бы Зачем? Вот э, я не понимаю кайфа, э, я понимаю кайфа, да, когда ты долго сидишь на боссе, не можешь победить, потом побеждаешь, типа прям эйфорию только получаешь, но, ну, ну, блин, ну, если ты на каждом, блин, э, 50, на каждом боссе, которых здесь, как я слышал, просто миллиард, блин, будешь сидеть по дв две недели на одном боссе, это куда? Это, это никуда не идет. Че по этим? 7 тысяч, нормально. А я бы отдохнул, кстати, возле этого кострища. Которая у нас как называется? Благодать, точно. Точно, да. А, я, собственно, говорил про простого босса. Я пытался его катаной победить. Но катаны что-то у меня как-то нет. Не выходило. А, я взял вот этот а, не палаш. Ну, короче, пускай это будет палаш огромная, о, Огромный меч. А, взял его. И, о, как же хорошо. Вот он перебивает ему атаки. Просто прекрасно. А когда я, я сначала пытался с волками... Ага. Как пустить волков и расстреливать его на расстоянии Но он, знаешь, он вообще не глупый Он прям вообще ни разу не глупый Знаете, что он творит? Он берет такой И уворачивается от моих стрел Когда я в него один раз попадаю Он, он сечет, что я в него стреляю И начинает идти переть на меня Идет мне пиздюлей вломить за то, что я в него стрелял И уворачивается А вот эти черепа можно ломать? Можно, но с них ничего не падает Куча со светящихся руны падают, Будем иметь в виду. Столько рун пропустили. Столько рун. Ну, ладно. Здорово. Ай, забыл. Вот так же надо. Ага, да. Барадуля. Так интереснее, да? Они от щита хорошо останется. Кстати, я думал сначала, может, лучше подраться было с ним туручным оружием. Вот так вот. Но нифига. Мне как бы тогда без щита пришлось бы тяжко. Потому что щит... Как вернуть себе оружие? Во. Потому что щит, он прям очень сильно помогал мне. Он очень много урона поглощал. Порой, когда у тебя заканчивается вот эта желтая ячейка, ой, желтая, зеленая полоска выносливости, получается, он тебя станет на время. И в это время тебе пиздюлей может раздать. Но... Сколько урона ты поглощаешь Чтобы э, Чтобы не умереть получается Потому что Если бы не, не было щита Я бы наверное его не победил без щита В принципе я начал привыкать к его атакам Но они все таки Очень были у него Некоторые очень быстрые и очень Размашистые атаки были Ага Так ну с этими без проблем с этими парнями мы уже без проблем. Некоторые из них уже нам сдаются сами. Помнишь было в какой-то серии? В какой-то серии было. Так, ладно, идем. Эти уже были, пацаны? Нет, нет, не было с ними здорового вот этого пацана не было. И не будет. Просто всю гобку распинал. А смотря продуманные, они пытаются окружить. Между прочим, это стратегия. Как бы не можешь взять один на один, берет, бери числом, да? Он как бы против нас такой не проканает. Как бы не первый, не первый день в эту игру играем. Знаем, что у кого олень. Извини, как бы ты под руку попался. Это из Харайзена э, привычка осталось. Вот так игры друг друга. Опа, там кто-то большой. Ни хрена себе, очень большой. Ты ч ⁇ блин? Ну, это похоже на храм, где валяются слезы. Ладно, я... Я воспользуюсь. Я просто не знаю, как оценить масштабы проблемы. А, да, в принципе, нормально. Пока он встанет там, блин, пока дойдет. Да попади в него. Это колдун, бляха! Ч прикололся? А ты чё вышел-то? <смех> Прям на на рычок, что ли? Так. Я не хочу идти против мага воевать, потому что ну нафиг его. Я постреляю, чё я? Что мне сложно, что ли? Опа, опа. Чё, Мимо. Так, куда ты там заныкаться решил ты, колдун? А куда ты текаешь-то? он делает камнями что-то кидается деревья ломает ты что там буянишь то это кто а это белка вот там что-то буянин блядь. а ты что буянишь то что-то разносит ломает блядь, психопат а, а, а! размен произошел больно было я вижу что он идет что-то там тихует так, подожди. А чё, они его победили уже? Посок королевы полулюдей. А. А, а. а. Подожди. О, парень. Сейчас будет твориться настоящая магия. Там черепок видел, кстати. Это была королева полулюдей? А, -а, а. Мы убили ее королева? Ну, это фальшиво. Большой он, это меч. По-моему, у нас такой уже был. Я его, по-моему, продал. Радужный камень. Так, ладно. То есть, эта точка была, чтобы получить посох. Знаешь, для чего посох в этой игре? Этот посох. Точнее, посох. Этот. А как магию ставить? Подожди. ага, ага. Это снаряды, это снаряды. Подожди, это за место меча будет, да? Где посох? А, мне не хватает. А чё мне не хватает? Баб, стой, куда пошел? Я не могу взять, потому что мне не хватает мудрости. Сука. А сколько у меня мудрости? У меня 9. А, мне одной не хватает. Ладно, это, это херня, это прокачаем. Вес снаряжения сорок девять и девять. А, это то, что на мне надето сейчас. Если я надену, у меня будет 49,9. Значит, надо нам броню какую-нибудь не тяжелую, но прочную. В идеально было бы, да. То есть то, что на мне надето, да? На мне не так много надето-то. Как бы да. Щит до хера весит, наверное. Где сколько он весит, посмотреть? Я не вижу. Я не вижу я слепой. Так, ладно. А, если я не могу пользоваться посохом, тогда ладно. А, мудрость мы вкачаем. Как бы одну единичку, это не страшно. Мы сможем кастовать теперь магию с помощью посоха. Чары и молитвы. Это я понял. Это я без тебя понял. Что такое? А, ты? Да я не попал, извини. Кто-то еще орал где-то. Где? где? А, а, а у меня вол волки-то остались еще. Парень, у тебя вообще без шансов просто. Они тебе еще и догры. Ой, благодарю, как. Ты кто? А, это этот, черт. Блин. Как спасибо, пацаны, что вы меня прикрыли. Теперь моя очередь вас прикрывать! Отлично. Мы с тобой вдвоем сейчас просто здесь всех разнесем. Погнали! Правда, у нас, по-моему, было трое. Ну один, так сказать, пал жертвой храбрых. Всем, мы, по-моему, здесь все прошли. Вот это что за камень? Блин, я отпутаюсь в кнопках так. А, ну это вот это. Тут вряд ли что-то есть. Кстати, нет... А, -а, -а там же еще эти сорняки, блин. Там что-то может быть. А, черепок еще забыл с рунами, ладно. А, сказали, можно как-то метки поставлять. А, давай, вот, скорее всего, цветы это где-то здесь. Даже как их? Вот я смотрю прямо на них сейчас. Ну, вот там. Вот. Ну там несколько метров от меня. Да не те же кнопки же. А вот так, они где-то вот здесь. А, тут проход в ущелье, которому мы сверху вот здесь смотрели. Как а, ставить метку? Места благодать, метка. А, а. Да, вот так вот даже. Так, и что там у нас? У нас там сражение. Да. Катакомбы. Катакомбы, как бы я помню. Давай вот рядом метку поставлю, чтобы не забыть. А, тут типа пиздец. Так, ладно, все вижу. Все вижу. Так, погнали дальше. Погнали дальше, тогда поднимаемся наверх. Где наш? Поток? Полетели. В принципе, наконец то быстрее, наверное, передвигаться и проще. И говорят, урон. Показалось, что этот кустик, это этот, вот из полулюдей сидит здесь. Сидит, кукует. Ладно, в принципе, у нас теперь есть магия. Мне это нравится. Это здорово. Так, и чё, где мы запрыгнули? А, ну да. Так, возле древа по-моему, здесь копошились, как раз к этой башне ходили. Так, ладно, тут, в принципе, ничего интересного, наверное, нет. Он еще один цветок. Но у меня нет стрел. Но там же может что-то быть. Правильно? А можем проскочить прям очень-очень-очень-очень быстро. И забрать, если с него что-то упадет. Но я не уверен. Блин, мы можем с ним, конечно, повоевать. Но тогда без коня. Как спрыгнуть? Мне надо выманить их. Сейчас он будет призывать свои колокола, бля. Опа, опа, опа, опа. Тактическое отступление. Надо его домашка когда он вот эту херню делает. И когда там не наплевано вот этого. Да, вот этого. Говна. Дай тихо, вот так. Нет, нет, нет, надо вот эти сначала вырубать. Они потому что мешают. Ой, как же мало за них дают. Я, правда, не увидел, сколько. По-любому, мало. Оп. Сколько? 14? Ой, сейчас опять будет. Опять будет пускать свою херню. Так, отступаем. Тактическое отступление. Будет опять вонять сейчас. А его можно поджечь? Очень интересно. Не-не-не, все нормально. Опять свою херню пускает. Ну, один на один. Вообще бесполезный он. Не знаю, что его боялся. Ой, сейчас будет, сейчас будет эту херню пускать. Ладно. Пока пускает хрень, а надо стрел подкупить. Надо подкупить стрел. Опа. Он на месте, да, он стоит, он никуда не уходит. Давай прекращаю, у меня стрелы кончились. Перестань! Давай, пускай свой этот дождь. Ну, давай. Давай, я провоцирую тебя. Опять будет этот, блядь. Газ пускать. Ладно. Рассказывай, что нового. Что нового, как дела? Как дела? Рассказывай. Ч молчишь? Чё молчишь, а? увлеченно смотришь за вот этим потрясающим, динамичным боем. Понимаю, понимаю. Да-да-да, он, он, он прекрасен, я согласен. Блях, он-то не вовремя начал эту херню делать. Куда он кастует магию? А, нормально. Я даже, может, успею убить его. Да успею, успею, успею. Давай! А? А, не успел. <с4> Уже замахивал со своей, блин, это... Так, так, так, так, так, и что? С них что то падает. Кидовит цветок. Порошок Миранда. Попаландаш. А, там еще что-то есть. Капец, сколько, блин, тыкнуться можно во все во подряд. А, -а, -а навонял. Козюла. Че воняешь-то? Дурак, что ли? Не, я не научились, что мне культурно так делать. Чего, чего, чего это было? Да иди сюда. Да не иди не воняй, ну ё -мо. Пустил за собой шлейф. Бляха, смотри, какой а, противный Опа. Так можно было здесь подняться? А, -а, а Ясно. Здесь был подъемчик, оказывается. Это просто подъемчик, но там что-то есть он. А, впереди слеза. О -о -о -о. Серьезно? Ты меня не обманываешь двоих одним. А! Нормально. Хорошо, Так, ну все здесь как бы... Чисто. Да? Ну вот там берег есть. По-моему, по тому берегу мы ходили, да? Да-да-да, мы здесь были. Наверное. Не, не были. Мы вот здесь были точно до этой бочки можно доплыть что она здесь делает или это просто красивый рисунок ранний вечер темнеет между прочим сколько часов 6 вечера тут по игре так ну слеза это прекрасно а это не та слеза блин <мех> я думал так который прокачивает наши хилки Ну ладно там же какая слеза там какая-то слеза по моему да ты меня не обманишь там какая-то слеза была это 100%. Так. Сивка-бурка. Полетели. Опачки. А, как, а можно на коне как-то? Можно. А, она топчется. Ну Понятно, почему я через камень не догадался. Это я, Потому что на коне почти не, не, не скачу. Соответственно, пропускаю. А я про босса рассказал-то? По-моему, да. Или нет? Ой, да короче. Победили и победили. Как бы прям нагнули его. Не слабо так. Так, где-то, а, ну вон толпа это. Здесь мы с тобой не ходили. Вот по этой зоне мы с тобой не, не передвигались. Вон волки. Какое у вас тут это сто, сто, стоило большое. Так, ну с волками на лошади повоюем. Ничего страшного. Я же сказал на лошади повоюем. Зафига, нафига ты спрыгнул? Ай, не попал по еще одному. Что, еще будете? Опа. И.. Опа! Опа! Прекрасно. В минусе все просто. Так, тут не навернуться бы. А тут чуть есть спуск. Блин, вот а, по таким спускам лучше, лучше самому. Угу. Шумала ли опять какая-то пещера. В пещерах-то на коне особо не подскачешь. Да? Я не думаю, мы можем попробовать, конечно, но вряд ли нам позволят. А что здесь ничего нет? Ты чего? Ты чё? Я че сюда зря шел? Тут, может, есть какой-то еще проходит? Есть, конечно. Рано сдался я. И чего здесь за бедняк? Кто бедняк? Ты что? Я типа. Лошара, ты это хочешь сказать? Вот тут тоже кто-то бегает, что-то ищет, он же не зря. Тут его даже кого-то убили. Подожди, вот это уже мне не нравится. Давай, смотрим. Я вижу будущее. А, -а, а. Ясно. Отличный план, парень. То есть тут много кто так пытался сделать, да? Ах, предательство. Ну да. Я смотрю, тут это. Ну, блин, могли бы заныкать, или это просто рофл, типа, когда э, люди начинают в этой игре, знаешь, кажд, каждый вот, блин, сантиметр вот искать здесь, что-то выискивать. Они таки решают сделать, э, разработчики решают сделать здесь такие нычки, в которых тупо ничего нет. Это обидно, это обидно. Это выбивает из колеи, это, это убивает процесс исследования, знаешь почему? Потому что ты начинаешь терять веру. Тирать, тирать, в человечество, в людей. Ты не хочешь быть обманутым. Тебе хочется, чтобы люди говорили тебе правду, ведь ты отдаешься игре со всей душой. А она тебя так подло придает. Но тебе бы хотелось после этого с ней общаться. Мне бы нет. Соответственно, надо как-то... Как-то надо вон этот колокол, да? Царь колокол, да? Да. Я в Австралии, Блин, шо язык заплетается-то время-то? Сколько? Одиннадцать? хрена себе! А че времени так много, волки? Алё, че времени так много? Че спим? Тут спит один. Надо разбудить. Так, просыпаемся. Ой, не попал. Просыпаемся! Оп! Оп, все встали, всем подъем. и оп Все? все кто это кости кости кости куча костей вон там змеи какие-то ползу черви или кто это смотри какие-то глисты ползают. Ага. там на берегу эти крокозябры. кстати с этими крокозябрами можно это может а... скажи я скажу благодать бы мне благодать бы мне куда-нибудь сюда я потому что не знаю что это за колокол он меня пугает ой господи ты что Чумная крыса, чумная крыса, так неудобно. Ладно, давай так пою. Опа. иди сюда. А, а нет, это обычная крыса. Я думал, чумная. Так, ладно, давай посмотрим, что здесь у нас в этом закутке. Ведущие гробницы развалены. Гробницы чего? Да не умерла, ну чтобы поделать. А, печень монстра. Опа, смотри, как он внезапно из-за угла выскочила, Шутник, знаешь, есть такие шутники, за углом спрячутся, пытаются тебя напугать. Прям. Опа, очки. Прям сидят за углом их хохочут. С тебя. Капец, сколько лилей! А они редкие, наверное, да? Наверное, нет. А может и да. Так, ну смотри, тут кого-то побили очень больно. Я поэтому спрашиваю. Благодать есть? А если найду? А мы, похожие столбы видели. Где-то. Так, ну я сейчас заблужусь конкретно. Так, волки! И... Опа! Ай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! ай ай ай, -ай, -ай, -ай. ай. Ага. А. а Капец, меня волк сожрал, прикинь. Иди сюда. Ну я тут тупо был первый, дружище. Тут ничего не поделать. Ой, и хилка восстановилась. У меня какой-то баф стоит на то, чтобы у меня хилки восстанавливались, да? Или я тупой? <laughs> Ладно, возможно, здесь и то, и то. Как бы, но оно между собой не взаимосвязано. Хотя, почему не взаимосвязано? Может, и взаимосвязано. Это опять какая-нибудь гробница с еще одним... Хрена себе, ты что делаешь? Ой, плотный какой. Бляха. А сейчас, бляха. Я же на дурака похож, да? Не, ну ладно, ты слабенький. Вы слабенькие, пацаны. А что здесь народу так много полегло? Они же не такие сильные. Или кто-то просто сюда рано пришел. А, ты просто танчик. А, че у него за когтера сомахи, смотри. А у меня таких нет, значит, ты силен был, раз когда я сюда пришел. И чё? Впереди лжец. Лжец? Чабу? Лжец? Чего отсутствует? А, впереди лжец, а а, -а, а, -а раскусили. Пока не буду открывать. У меня 10 тысяч рун, ни хрена себе открывать, такие, такие поспешные выводы нельзя делать, пойдем дальше. Я как бы запомнил, мы, если что, посмотрим. Не переживай, сколько времени? Время нормально, время нормально, пойдем на столбы посмотрим. Дайте благодать, хочу посмотреть на хрень вот эту. Так, оцениваем а, масштабы проблемы. Блин, на масштабы проблем не так много, оценщиков осталось. А, нормально. И чё? Чё за глистцы? Чё они делают вообще? Стреляют? Или чё? А, ни хрена себе. Ты что делаешь, блин? Ты вообще адекватный, нет? Ты так больше не, не вертись! 41. Мало. Обломок вы Раскрутился. Ой, ты там не звони. Я не знаю, что звонишь-то. Нормально. А так нормально выносится, да? о Плачущее узилище. Так, подожди, я сейчас все возьму. Сейчас все возьму. Посмотрим сейчас на колокол, но все посмотрим. А вот так они вообще прям прекрасно выносятся. Так, ладно, там еще и какой-то храмик. ё мою сколько всего изучать в игре. Я еще по-любому по по половину пропустил, да? Если, если ты знаешь, что я где-то что-то пропустил, ты не стесняйся мне об этом говорить. Как Все ж свои. Так. Я сюда загляну сейчас еще. Блин, там дальше тоже какой-то проход небольшой есть. Ладно, давай сначала с камнями разберемся. А то ползают, они же не восстанавливаются. Я надеюсь, я надеюсь, что нет. С них обломк, а, обломок руин, он скорее всего нужен для крафта. Опачки. Ну все. Может они даже ничего не делают, если их а, особо нет. Не трогать. Оп. Ой, как хорошо, что люди подсказывают. Ой, это же прекрасно. Это замечательно. Что это такое? Я сейчас обязательно посмотрю. Только вот, вот этот парень может нам помешать. На самом деле, а сюда бежать от храма, который у нас наверху там находится, не так долго. Сейчас я посмотрю все. Давай я на колокол взгляну. Но это же не может быть босс. Хотя почему? Еще вниз спуск! просто локация может, в нее как-то попасть можно. Как вариант. Ну, как минимум, эта конструкция вы выглядит любопытно. Откуда ты приполз? Они, походу, собираются заново. Хотя я в этом очень сомневаюсь. Это что? Это кто? Это здравствуйте. Это может можно сломать как-то? Перекат? Нет? А, не везде помогает перекат. Ладно, пусть ползает, мне как бы пофиг. Да. А почему до этого это не работало у меня? Что это? И что это сделать? Мечевидный ключ сломался. И чё? Ну, сломался и как бы хрен с ним. А, точно. Надо отпустить. Нет. Капец, вы че? Куда вы меня пропихнуть пытаетесь везде? Две каких-то локации уже есть. Так, ладно. Капец, мы изучаем маленький кусочек карты. Какая-то серия, восьмая, да? По-моему, по восьмая. Маленький кусочек карты. И на маленьком кусочке карты еще сходи туда. Посмотри то. Бляха, еще и берег есть. По-любому еще пещера там окажется. -мо. Я в шоке. как не спуститься. Опа, жук. Ладно, пойдем на берег сначала сходим. А то я все забуду, все запутаюсь. А, он все убежит. Не <inte1> убежал, засранец. Опачки, все, бежим. С этой тумбой-юмбой танцевать. Так, пингвины. Uh, берег. Ни одна пещера, а вон какой-то. Это что за кладбище такое? Это зомбари. Охренеть их здесь. Ё-моё. Здесь какая толпа. А там что-то есть впереди. Есть что-нибудь? Есть, конечно. Что это? а руна. И... Опа! А прикольно так в толпу летать на самом деле. Это что? Руна! Лапы свои уберите от моего коня и от меня! Ой, и неудачно влетел. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. 36. Ну, вообще очень мало дают. Ладно, что с ними? Тол толку с ними воевать? Каши с, ним, с ними особо не сваришь. Ну вообще где? А я не могу карту кучить. Типа беспокойная местность, за мной идет погоня. Ладно. Ага и чё? Мы обошли тот колокол. Ой, благодать, замечательно. И торговец. Хорошо уже что-то. Неплохо, неплохо. Я доволен. Босс за серию был? Был. А это твой конь, думаю, чё? Кто тебя стоит тут караулит? Well. Что ж, мне у меня не было покупателей. Что же ты ищешь здесь, на краю света? Край света в другой стороне. Купить. Что можно купить? Фонарь. Прикрепите к поезд, чтобы освещать окружение. Я знаю, эту штуку в такая же есть. Это что? Используйте для копирования пепла войны. Это типа я смогу два чего-то взять, да? Не особо мне пока надо. Стрелы это болты. А вот это стрелы. А это что? Жертвенная ветвь теряется после смерти вместо рун. А, ну прикольная штука. Гнилой окровавленный палец. Ага. Ну, очевидные ключи. Особо мне пока ничего не надо. Поэтому. Но у него можно купить ключи. Будем иметь в виду. Так, так, так. И что у нас здесь? Мы вообще где? Мы вообще в шопе какой-то. Мы пробежались вот так вдоль берега. кстати, активировался. И вот тут у нас еще есть. Куда-то нас телепортнет. Я бы телепортнулся, на самом деле. Это интересно, как минимум. Это как минимум интереса добавляет какого-то. Так, и у нас еще вот здесь вот локация. И вдоль берега я еще не все посмотрел, на самом деле. Поэтому давай, коня на коне всяко быстрее. Я бы вдоль берега прошелся, но это все, кстати говоря. А в другой стороне, давай попробуем пойти. Победив вот эту крокозябру, этого, кракена или кто это. Тут как бы зомбаки, но а с них особо ничего и нет. Не получаешь. Надо было восстановить ману, что-то я затупил. А я просто благодать активировал. Знаете, чтоб не это. Чтоб много не говорил. А то идет всякие гадости, там под, под нос себе бормочет. Крабик. Кстати, тот крабик большой, который был в прошлой серии, он, оказывается, утонул. Потому что мне за него руны там упали. Блин, внезапно, да, не стал с ним бороться, он взял и утонул. Ну, неплохо. Лучший бой тот, которого не было. Так, пингвины, зомби, ну, обычная, как бы, это... Обычный пляж курортной зоны. Да? Так, ладно, я боюсь как бы с этими краками, кракинами биться, потому что они особо как-то. Ебать! А чего такой сильный? Они что-то охраняют. Надо забрать. Ага, руны. Я понял. Я пошел. Ты видал, сколько у него хп? У него хп просто миллиард. Не, не хочу с ним драться, но ну ему нахуй. Руны забрали и, и тиканули отсюда, все, ничего не знаю. Потому что без рун как бы тяжко. Но без жизни еще тяжелее. Интересно, конечно, сколько за них падает. Ну ты, видимо, он плотный, я ему два раза мечом стеганул. У этих пол хп отлетает, а у него там миллиметрик. Ладно, дальше идем. А -а -а, думаю, уже сейчас.. Ну мы должны успеть эту зону разведать до конца. Ну, ё-моё, но ну, это ж нечестно. Почему они? Оставили такой большой кусок. Здесь, внизу. Там мы с тобой далеко не все посмотрели. Мы посмотрели нижний кусок карты. За сколько? За 4 серии. Я херею. Сколько мы с тобой будем искать? И проходить в этой серии? 100 серий? 110 серий? Я не знаю. Ну, по-моему... Сейчас я уже до края доскочу здесь. Там вон замок, Морн, кстати говоря. Бегу мимоходом цветы собираю, потому что, ну, как пусть будут. Ну все, это тупик. Это кто? Это волки. Опачки. Это руны. Мы такую кладбище уже находили. Там тоже было много рун. Ага. Ага. А у чё прилетели то а -а -а! Жирут, сволочи. Да, ну по них хрен попадешь! Они ещё и ультразвуком хреначат. Ну вроде попадаю в кого-то. Нормально. Нормально. Где еще? Иди сюда. Иди сюда. Я тебе крылья-то подрежу. Иди сюда, засранец. Да не убегает от меня. Иди сюда. Нормально. Разобрались. Так, ну что, колоколу пойдем? Я не знаю, если это босс, то какой. Что он делает вообще? Чему же сделать огромный колокол с ногами? Сломать тебе ноги? Вероятно, да. Я такую вероятность допускаю вполне. Так, и что здесь? Тут еще какая-то. А, подожди, я к башне вышел. Все, я понял. Да иди в пень. Не до тебя. Тут колокол видел, как уходит, звенит. Ходит это. Кокушками звенит. А вон еще башня. А вон еще какой-то амфитеатр, был. -мо, колокол, подожди немножко. Ну так-то 10 тысяч душ просрать, это достаточно больно. Или сколько уже? Уже почти 12. Не, у меня пока 11. Так, и чё? А, ну это просто тут это. Такая конструкция. Интересная. Опачки. Опачки. Болото? Я по болоту ска скачу и мне ничего. А, так по болоту можно же просто это на чили скакать. А что ты молчал? А, нет, не молчали, мне же говорили, точно. Я вот сейчас прям вспомнил. А есть усиленный удар? Что это? Что это за колобок? Он живой, да? Кого он плюется? Это что за дождь? А, Смотрим, видали там дождь какой-то? О, ни хрена себе! Что происходит? Яко, беги быстрее! Ни хрена себе! Ну ни хрена себе! вертушки он по макушке получил где мой конь коня убили? нет, конь живой охереть, они еще и стреляют вот это, блин вот это мне О -о -о. парни, ну вы знаете как надо развлекаться Ха -ха. я пошутил парни, я понял, не очень смешно да бляха, есть но он очень больно, они там, они все, не втроем эту атаку с вертушками жахнут. Было очень больно. Прям очень больно, прям катастрофически больно. Иди сюда, зарада. Так, я похилюсь, потому что, блин, ну нафиг. Реально отравление начало накладываться, как я только упал с коня. Так, ну это вообще, это я не знаю, как с ним. Он так там просто бьет. Оп, оп, оп, оп, оп, оп Он просто вокруг себя все этим засыпает. Бесполезно. Ай, блин, не успел, ладно. Лучше переждать. Лучше переждать, потому что вот эта фигня вот будет болюче. Иди сюда. Не, не не не не успокойся. 50 с него всего. Ну, не сказать, что прям сильный. Просто немножко доставучий. Вот в этом плане, что приходится отпекать, подходить. Так, все собрали. Шлем солдата. Марионетки. Так, ладно, тут еще одно подземелье. Так, ладно, хорошо. Пойдем посмотрим. Пойдем поглядим. Если что, добежать до сюда недалеко. Так, я выставляю перед собой щит. И я открываю. Uh -huh. Осколок засады. Это просто магия, да? Впереди жалкий человек. Полюбия, но но обильный. А, клиент. Ой, клиент. МПС. А это бабуля? Клянусь, это до добра не доведет. И если вы выродки бешеные не прихотитесь сейчас же. Чего? А что я делаю? Клянусь. А ну это было же. А что? А что с ней делать? Я ничего не делаю. Чего с ней не надо сделать? Пятно крови. А, а чем вам помочь? Но она не хочет никакого. Кстати, вот наш этот самурай, сегун. Нормальный такой, да? Оп. Ладно, ходим пока в этой броне, опизюриваемся а пока в ней. Потом что-нибудь новое найдем. Так, дальше. А, там наверху была гора. Скала. Башня. Что-то из этого. На самом деле не так много осталось, я думаю, мы успеем закончить наше путешествие сегодня. И в этой зоне у нас осталось. Опа, духи. Опа! садники без головы. Ой, что такие плотные-то? Чего врагов так много, я не понял. Нахрена. До свидания. До свидания. А! А! А! А, беги! Лети, прыгай, убегай! А, сейчас. Интересные такие, завалить меня хотели. Сейчас, ага. Иди сюда, собака. Ага, сейчас. Так, ладно, давай. А, а, а, а, герой, да, герой! Больно. А зачем открылся-то, дурной, что ли? Щит, главное, выставил. а атаку как бы заблокировать не успел. Вот глупый, а, глупый, глупый, глупый. Где-то здесь дух был. Я его спугнул? Нет, вот он. Рассказывай, чё, кого? Куда смотрим? А вот и башня. Где? Наконец-то я смогу вернуться в наш дом. Что-то нет в золотых лучах. Да? дальний бой сейчас не помешает против кого я всех победил, алё а, против этих-то но они лошары О, воу, воу, ничего себе какие эти скиллы интересные у вас ага, сейчас да, хорош ай, по богу да ну, нечестно они телепортируются. Читеры. Бей читера. Нормально. Вот он. Ага, нормально. Собираем броню новую. Перейти голова отсутствует. Голова кого? О, четвертый хромарики. А это значит, мы здесь получим... Слезу какую-нибудь. Тут благодать есть. Хорошо. Все? Тут ничего нет больше? Не, ну это прекрасно. Мы сейчас сможем восстановить все и прокачаться. Опачки. Опа, пулечки. Ну, нормально, я, в принципе, доволен. Нашим с тобой путешествием сегодня. А -а -а, предлагаю, что на этом закончить. Наверное, сейчас будем заканчивать уже, да. Колокол, сбегаем только. Священная слеза. Так, давай прокачаем. А -а -а. Священная слеза нужна, чтобы прокачивать качество, да? По-моему, да. Давай, фляги. Повысить уровень. Фляги, фляги, фляги. А -а -а. Эффективность фляг. Слеза, да. Все. Есть еще? Ну нет, конечно же Так, повысить уровень а, Мудрость нам нужна Ну раз мы нашли магию, давай я два уровня сюда вкину В принципе И по идее Сейчас мы должны с тобой шмалять магией научиться Где она? Вот она А как выставить теперь магию? Подожди, она может здесь выставляется тоже? Наверное, да Угу Угу. Сука. 16 веры, 23 мудрости. 18 мудрости. Охереть, надо качать еще. Ага. А, глаза зак... а, заклинателя загораются желтым пламенем ярости. Это дебаф какой-то. Молитва. Обидка, обидка, обидка. Ладно, я думал сейчас маги погонять. Хоть на посох дай пострелять. Ой, все, да, палочка-то сдох. Ладно, может потом найдем какой-нибудь... Может какой-нибудь потом найдем. Интересный. Интересный магия какой-нибудь найдем. Пошли к колоколу, а то он заколебал звенеть уже. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Пойдем посмотрим, что за колокол, что вообще это из себя представляет. Но это ж не может быть босс. Это просто как бы... ним что-нибудь можно сделать? Только громко звенит. По-моему, нет. Ну, ладно. Нельзя так нельзя. Тогда поехали к сундуку. Ой, офигеть его охраняют народу. А может и можно что-то с ним сделать. Я не знаю. Может и можно. Там в комментариях еще написали, что в первоначальной локации там внизу спуск есть и там есть какое-то обучение. Надо будет тоже сгонять. Но, в принципе-то, здесь особо ловить уже нечего здесь. Правильно? Ну да. Здесь осталось у нас что, по сути? А, там же сейчас остались крысы, которые стражат. А, смотри. У нас осталось... Сейчас мы телепортируемся. Останется вот эта штука. Здесь бой с цветами. И здесь босс. И, по сути, все. Больше я вроде ничего не находил. На этом с, этим, лока с этой локацией мы закончили. Что, что у нас еще есть интересного? Опачки. Так, там еще где-то из-за угла. Здесь из-за угла торчит где-то. Так, и еще где-то есть один, нет? Ладно. Как бы есть и есть хрен с ним. Пойдем телепортнемся, ничего страшного. Посмотрим, куда нас это занесет. Было бы круто сразу к благодати попасть. А, -а, -а я забыл про вас! Так, только в жопу не стрелять. Опа. Так, тихо, тихо, тихо. Мне надо восстановить. Мне надо восстановиться. Так, ладно, все пофиг вообще. Вот так, влетаю. А, да что ж такое? Затолбили. Тихо, тихо, тихо. А что у меня хп-то? Где все? Сколько восстановит, смотрим нормально почти полностью останавливает. Ой, ты меня догнал, Х хорошо. А что это у меня? Да ну да ты что, не помер-то? Да блин, нос... Чешется. А в Bloodborne еще, знаешь, какая фишка классная, если ты в размен идешь. Там, а -а -а -да, когда тебя роняют, у тебя шкала вот на желтеньке типа загорается. Вот когда -нибудь. ты урон наносишь. И какое-то время висит. Если ты успеваешь надамажить противнику, у тебя часть хп восстанавливается. В принципе, прикольная штука. Бляха. Серьезно? Я думал, меня обманули. Тут просто чувак писал, что лжец впереди. А впереди пишут, что здесь не ловушка. Я как бы... Ну ладно, на ну, ну, Я повелся, блин. Двойной блев был. Так, ладно, скачу до благодати. Скачу до благодати. Сходим вот в этот круг в следующий раз. Посмотрим, что он нам даст. Этот круг. Я вниз спрыгну, я умру. Опа, очки вот. Ну, так-то я точно умру. Ну, если, если вот здесь вот так вот аккуратненько, то, в принципе, нормально должно быть. И доскочу прямо до благодати впереди. Все, и на этом закончим. На этом мы с тобой закончим. Потом начнем опять. Но это будет уже в другой день. В другое время. И, можно сказать, даже в другом месте. Такая серия получилась, получается сколько? Ну мы до да, развед... Мы, мы наконец-то начали понимать, что нам нужно для того, чтобы в магию пойти. Как бы, наверное, чтобы магии пользоваться надо было сначала брать. Ну хотя, смотрите, здоровье у нас нормально. выносливость у нас нормальная, у нас сейчас мало концентрации вот этой магической. Мне сказали, что это очки концентрации на самом деле, а не очки колдунства. Не очки колдунства, но очки колдунства звучит как-то интереснее, что ли? Очки.